Сейчас будет Зара. Зара. О, Ой, привет. О, мой. Что? О, это, за... это что такие? за наркоманы? Это а что мы... за Эльза? Это мы тут это это... Это отдыхаем. А вы знали, что обновление 1.8 уже готово? Когда? Когда? Уже скоро Когда будет. У тебя такие время. И что И в нем добавили? А в добавили? В нем добавили Эб... вот такой телесман павлина. Вот и, такой браслет и, и, и снежанки Марсия и, Маджеси Маджеси и, и Меркурия. А. Меркурий. А, Меркурий. А, пожалуйста, вот эта это планета. М -м -м. М -м -м. Почему Павлина какие-то волосы спрячь? У а а него такой хвост, а это? Я... А! Ой. О. А а да. Меньше трех звезд я не ставлю. Я даже больше трех звезд не ставлю. Тики, давай. Какой мок, он обычный балбес. Да Так, начнем с первого браслетика. Это у нас Меркурий. Так, во время Меркурия надо сделать одну фигню. Так, все, я сделал так Вау. я вот такой костюмчик сила у нас Ай, это просто суперскорость и сила где у всех я не вижу я например включил все и вот такая да вот, вот кажется, такой вот костюмчик блин из-за этой маски О, из -за... так где тут головной убор Во. вот а, ну... без головного убора остается вот такая голова и в личность не узнают. все личность узнают. Войди в Гм ноль. Кукайте урон несу. Так очень сильно. Ну и с нет, просто вот бегает клас. Джитки следующий у нас Маджести. Вот такой костюм. Вот так, например, и теперь убью, я сейчас убью этого человека. Так, сейчас мы... я сейчас... А, Так, и теперь я, я включу. И... Теперь мы нажимаем вот так. И у нее есть силы. Либо на Z, либо на, на Z. У нее пока и нет силы. Не а на X супер удар у нее. Есть обычный удар, типа, сколько я снесу Ди-ка сюда? Ты где? Дай. Сколько я тебе обычным ударом снесу? Давай, два хапа. Ну, вот так. Суперсила А классная. попробуй ударить меня как Маджестию. А я тебя не пробью. Ты ничего не нанес Лахундра. Лохуш... Это маджести? О, кстати, я твои вижу. удары вижу. Маджести? А ты видишь мои удары? Я тоже, я вижу. А вы я видите вижу. мои удары? Да, да я, я, я вижу твои А почему тебя не видят? Ну ладно. Решим эту да. проблему. Ты а, наглуха. Всё. Наглая, наглая, Укра... наглая. Трансформация. Так, и теперь самое, вот самый мой вот любименький браслетик, да, вот это так. Снежинка. Короче, вот так. Короче, так... можно партии, так они не Так, у меня полет не работает. Да, что ты меня пьешь? Полет. А... О, вот неужели? Это не Снежинка, это Эльза. У, у нее нет. есть это, X это и, это и, Снежина и Снежина На Z будет. она стреляется по таким... Так, сейчас. Вот он. Хотя бы вред какой-то приносит. Никак щит черепахи. Бесполезен. И теперь у нее есть... Ай, да ты тупица. Надо щит ей делать ледяной. И есть на X. X нажимаем, и вокруг сколько людей находится, столько наносится. Ему все отлетели почему-то. Я использую силу и снова убиваю всех. Так, на моби это выглядит вот так. Вот сейчас я покажу. А как звездочка это? Что за сила? Это на моби. Это на моби видно. Так. Симон. Зомби. И... Подожди, подожди, И вот такая звездочка. Я не вижу, но на мне это за это... На всех такая звездочка появляется, и все. Ну, этого не видно. Так, а, подожди, мы scores. его берем и пам, и на всех вот эта звездочка и стреляем в них партиклами. А, реально она, видно только на бобах, И, а, вот, сос.. а! и, и нею можно спамить еще. Кость, а на какую букву она, какую букву это На Х. На Х. Трансформация, вообще. и Маджити теперь Агресс. Вот такой талисман, Deus... вот такой квами, those... трансформируемся. И вот такой костюмчик. Тоже берем сейчас чулку. Хотя это же... Так. Вот. И вот. А как ты, а ты, как ты чё, да я убрал чулку. Ой. синтимонстров пока нет, силу не дает. Но... Скоро, что, ну, на этапе... Ну, вот это Синтемонстры, они сделаны, но только на этапе скоро добавим... Синтимонстры сделаны, но... Еще их не добавим. Если успею, то добавлю до пятницы. В пятницу мод должен выйти. Прикольно. Так. Detransformation. Снежана все улетает. Всегда летал. Да хватит стрелять. Так. И. И, и, и вот. Вот амок. Ой, ну, этот. Иииф. Мм, не раху. Мок. И вот а мок. Боже, кто это тут? Вот О, она, мок. У меня маджа. Матж... Матжа... А меня маджа. Больно. А ч чё... а чё... а он. Ничего у не не била. Ну там есть обводка. Никакой обводки нет. У тебя халеный вот белый. Так, сейчас мы. Ставим рамку. И вот. Вот так вот выглядят они. Водку, не вышла, да? Так. Берем вот так. Че она не берется? Стоп. А, да, пип, пил, пил. Так, ладно. Поставь сюда. А, вот невидимые рамки. А нет, вот здесь невидимая рамка, и вот тут, а еще, а еще вот, надо. вот такие вот они. Угу. Так, Можно сделаю, да, да сделай день. Что весело. еще поизменял? В принципе, ничего, кроме немного багов. И, а, кстати, Сила Дракона вроде, да. Нет, нет, он, нет ну, не я драга, уже ответил но... он... это. Вот это, это было еще в предыдущем. Обновлении. Да, но я не помню. Спасибо, что надели. Это я помню. Так. У меня хорошая память. Хорошо. Где мой телефон? И где мой И больше я ничего вроде не исправлял. Я с двух ударов могу твоих убить. Хотя, может быть, что-то и исправлял. Я, кажется, с двух ударов могу убить гонов. Пока, садись небольшое обновление, но, ой, чуть -чуть, как чу-чу вижу, сколько успел, столько успел, как бы. ну, на этом будем заканчивать, этим представитель, я персонажился, мы зафроним, до чего, пока.